Всем привет, ребят! Сегодня очередной раз настраиваем автомобиль Я его до этого настраивал На других валах, там буквально недавно Там стояли УСА Я не помню, какие УСА? 8.6, да На данный момент переставлены валы То есть конфиг тот же самый Но валы теперь АКБ-двигатель 401 в принципе, мы сейчас остановились Чтобы их подрегулировать немного Потому что они сейчас стоят В э, стандартных ну, метках, грубо говоря Как положено Ну, как на обычных шестеренках Ну, вот сейчас покрутим И поедем дальше откатывать уже Я там поснимаю Ну, вот мы катаемся Я не стал снимать уже Еще мы останавливались несколько раз И крутили валы То есть, ну, искали нормальное перекрытие Которое как раз подходит под этот конфиг в принципе, там снимать нечего, ну крутим, крутим валы и все. А, на данный момент мы все поймали, едет все отлично, больше крутить не будем. Теперь мы только выкатываем а, поправку, соответственно, и и все остальное уже как исходящее. Как-то вот так вот в общем. Ну разгоняется все линейно достаточно. На пятой передаче спокойно вытаскивает. Там тысяч двух, наверное, она прям набирает, и до отсечки у нас она стоит 7500. До туда все крутится нормально, идеально. То есть никаких проблем нет. Погодка, правда, что-то как-то портится, начала темновато стало. Но главное, что дождя нету. Да, еще напомню про конфиг. Это объем 1,8. У тебя же там получается 1,8... Вестовский, да? А, да? колено у тебя вестовское, а шатуны... Все так и есть, как на весте стоит. Ну, то есть стандартное все, да? Да, да, да. Вот, то есть от веста все взято от 1 на 8. Распред валы на данный момент АКБ двигатель раз 401. Выхлоп здесь на 55 первой трубе, СТТ, 421 паук. Что еще? По коробке. Коробка у тебя все стоковое то есть получается да и автомобиль изначально был в когда-то потом мы настраивали на валах уса и от них отказались и вот на данный момент на, на кбшках все это настраивали потому что АКБшки как-то более все-таки едут намного лучше да? относительно усы той же самой вот сам скажи потому что ты ездил на усе и на это на АКБшках. Прям чувствую, даже сколько двигателя поменялся. средние лучше стали верха, прям вплоть до отсечки, он едет, едет, едет. Ну, мы, в принципе, просто убираемся в отсечку э -э, 7500 и все. То есть э -э, все линейно как-то довольно-таки происходит. Э -э, и забыл сказать, ресивер здесь э -э, ProCar э -э, второй вариации. То есть первый, который большой был, а вот этот уже маленький. Э -э, кстати, он намного лучше, чем тот первый. С первым еще заморочки были, что свечки там надо при замене э, поднимать было постоянно. Ресивер на этом уже ничего не надо. Он типа а-ля такой сделан. Ладненько, я попозже еще поснимаю, потому что как бы, ничего особенного. Катаемся и катаемся. Ну вот, мы давно уже катаемся, уже темнеет, начинает. У нас темнеет рано в Питере. Сейчас уже без 10, 5, 6 уже будет вообще-то нет. В принципе, все выкатали практически. Тут уже как бы, шлифовка происходит. Всего остального. Так, как бы, едет очень хорошо, прям, блин, Нормально на пятый разгоняется очень хорошо. Я уже не говорю о а четвертой. И звук мотора очень приятный. При этом. Ну, в принципе, в общем-то, тут рассказывать нечего. Все едет, как едет. Как и должно ехать. Потому что на этих валах уже надстроены отстроены и на январе, и на исп и как бы они очень себя хорошо зарекомендовали такие лайтовые, ну как лайтовые, это не и повседнев, конечно, это такой, на повседневе можно ездить, холостой немного рваный все-таки, но при этом как бы динамик очень э, хороший, момент крутящий, практически везде поднимается очень сильно. Если, конечно, для города совсем э, такие городские, то лучше Во всех отношениях лучше в заводских. По-моему, они даже встают без доработки головки. То есть не надо вот это мясо снимать э, с головки, там, где кулачок может упираться. По-моему, они так вставали и ничего не переделывалось. Прадом зазор очень маленький, но в принципе все ехало. А, ну что, я думаю, что больше снимать нечего Скорее всего, уже когда закончим, будем расставаться с владельцем. Я тогда и сниму. Все, ребят, закончили мы с грантой. Все отлично едет Как бы без каких-то проблем. Вот сейчас человек обратно в балагое поедет. Ну, да. Сегодня поедешь да? Сейчас да, да сейчас поеду, да. Ну, отлично. Да, они разогнались, что там 200 наверное, с копейками, не знаю, пологом. Ну, по крайней мере, она двушку едет причем это набирает, она очень резвая, То есть до этих двухсот не прям там тянется как-то, а именно хорошо прям накручивает. Правда, пробовали на кольцевой, на дамбе, там очень сильный ветер, там сдувало, блин. А я думаю, что по 11 там будет вообще идеально. Да. Потому что в и всем. Так что вот. Ну, все, ребят, в общем, все закончили. Не забываем ходить под видос, драйв контакт. Соответственно, подписываемся и смотрим другие видосики. Всем пока.